И так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Захожу я на последний тарифный план, то 777% за 67 часов. Начисление каждые 5 минут. Инвестируя 50 тысяч рублей, прибыль моя составит 388 500 рублей. Каждые 5 минут я буду получать по 485 рублей.